Царица Небесная, Царица Небесная, О и, небо, и земли, Услышь меня грешную и недостойную от скорби, Здравствуйте, дорогие друзья! И поговорим мы сегодня о Великом Двунадесятом православном празднике Успения Пресвятой Богородицы. Русская Православная Церковь отмечает этот праздник 28 августа. Пресвятая Матерь Божия после вознесения Господа Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет. Одни христианские историки считают, что она прожила еще 10 лет, но большинство склоняется к тому, что она жила еще 22 года. Апостол Иоанн Богослов по завещанию Спасителя принял ее к себе в дом и с великой любовью заботился о ней как родной сын до самой ее кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников Христовых общей матерью. Они вместе с ней молились и с великой радостью и утешением слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Пришло время, и апостолы бросили жеребий, кому в какую страну идти проповедовать Святое Евангелие. И разошлись по своим странам. Пресвятая Богородица тоже бросала жребий вместе с апостолами, и ей досталась Грузия. Она уже начала собираться в дорогу, но явился ангел Господень и повелел ей пребывать в Иерусалиме. И она осталась в Иерусалиме и почти безвыездно прожила в этом городе. Единственное, она совершила поездки на Кипр, где служил епископом воскрешенный Господом его друг Лазарь вела с ним душеспасительные беседы и подарила ему амафор и поручи, которые сшила для него сама. И была еще поездка Божьей Матери на Афон, как раз вот по дороге на Кипр, к Лазарю. Пресвятая Богородица, ступив на Афонскую землю, благословила ее и просветила весь народ, живущий на Афоне. И предрекла, что гора Афон, будет ей от сына уделом, и там будет процветать христианская жизнь. Так впоследствии и вышло. Потом она возвратилась в Иерусалим. Пресвятая Богородица заботилась о нищих, помогала больным, убогим, давала добрые советы тем, кто нуждался в ее помощи и утешении, призывала грешников к покаянию. Скоро не только жители Иерусалима, но и жители других стран и селений приезжали, чтобы пообщаться с Божьей Матерью. Приезжал в Божьей Матери и один афинский ученый, в будущем епископ Дионисий Арепагид. Он оставил очень интересные записи о своей встрече с Божьей Матерью, где писал о том, что получил такую душевное утешение от беседы с Пресвятой Девой, что если бы не был христианином, то поклонился бы ей как божеству. Когда апостолы возвращались после своей проповеди в Иерусалим, они рассказывали Божьей Матери о том, как распространяется христианство по всему миру. И Пресвятая Дева радовалась, что христианская церковь пополняется новыми членами, и истинная вера распространяется постепенно по всей земле. Кроме того, Божья Матерь часто ходила на гроб Господень, посещала места, связанные с жизнью своего сына, молилась много и очень скучала по Господу. Но понимала, что какое-то время она должна жить на земле, чтобы быть утешением для его учеников. Злые иудеи часто пытались ее убить. Они даже выставили стражу у гроба Господня с тем, чтобы схватить Пресвятую Богородицу, когда она будет приходить туда молиться. Но Господь хранил свою пречистую Матерь. Когда она подходила к гробу, ее окутывало белое облако. И стражники ее не замечали. Потом они сообщили своим начальникам о том, что на группу никто не ходит, и охрану сняли. И вот однажды, когда Пресвятая Мария молилась на горе Леонской, явился ей архангел Гавриил с райской финиковой ветви в руках и сказал ей о том, что скоро, через три дня, Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Других апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними. И вот Господь в день ее кончины чудным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомуни, перенеся их своей всемогущей силой на облаках. Апостолы были удивлены, когда вдруг, проповедуя каждой в своей стране, они вознеслись на облаки и прибыли в Иерусалим. Были рады встречу друг с другом. Но когда они узнали, для чего Господь собрал их, о том, что их причистая наставница должна приставиться, они горко плакали. Божья Матерь утешала их от также других родственников, которые собрались в ее доме, и говорила, что будет их небесной застопницей, никогда их не оставит, будет всегда молиться о них, и чтобы они слишком не скорбели, потому что для нее встреча с Господом – это радость. И вот в день кончины Божья Матерь возлегла на приготовленное ей погребальное ложе. Родственники зажгли свечи. И стали ждать, когда Господь придет за ней. И вот вдруг комнату осиял необыкновенный свет. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, архангелами, пророками, явился и принял ее предчистую душу. Апостолы торжественно понесли тело Божией Матери в пещеру, в саду Гимпетра. Евсиманском. И когда они несли, то пели песни, и им вторили ангелы. Процессия была столь торжественна, что вызвала гнев иудеев, фарисеев и всех тех, кто ненавидел Спасителя и Божью Матерь. Вот ворчали они, как торжественно хоронят мать этого разбойника, так они говорили о Спасителе. И задумали они помешать похоронить Божью Матерь, решили напасть на процессию, учеников и всех людей разогнать, гроб с телом причистый перевернуть, то есть вот осквернить похороны. Но Господь снова накрыл облаком торжественную процессию, а те, кто собрался причинить такое зло Божьей Матери, ослепил. Так что они стали натыкаться на стены. И просить Господа уже об исцелении и прощении им за их такой вот грех. И Господь по молитве Божьей Матери даровал им прозрение, и многие уверовали. И вот процессия приближалась к Гевсиманскому саду. Господь чуть-чуть приподнял облако, и гроб Божьей Матери стал виден. И вот тогда к гробу приблизился один предосвященник Афония который особенно ненавидел Господа и Пречистую Матерь. И Афоний подошел к гробу и попытался перевернуть ложе. И тогда невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же раскаялся. И апостол Петр исцелил его. Пресвятую Богородицу похоронили в пещере, завалили вход камнем и возвратились все домой. Ну, я уже говорила, что среди апостолов не было апостолов Фомы. Он прибыл в Иерусалим только через три дня после того, как состоялись похороны Божьей Матери. И очень-очень был опечален, что не мог с ней проститься. Тогда другие апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божьей Матери. Но когда открыли пещеру, то с удивлением обнаружили, что там нет пресвятого ее тела, а только одни погребальные пелены, от которых исходило необыкновенное благоухание. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл что стало с телом Божьей Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали английское пение. Посмотрев наверх, Апостолы увидели в воздухе Божью Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Божья Матерь сказала апостолам, радуйтесь, я с вами во все дни и всегда буду вашей молитвенницей перед Богом. Апостолы в радости воскликнули, Пресвятая Богородица, помогай нам. Так Господь Иисус Христос прославил свою Пресвятую Матерь, он воскресил ее и взял к себе с пресвятым телом ее и поставил ее выше всех ангелов своих. Успение Пресвятой Богородицы празднуется, как я уже сказала, 28 августа. К этому празднику положено готовиться двухнедельным постом. Праздник называется Успение, то есть засыпание, сну потому что Божья Матерь умерла тихо, как бы уснула. А главное, называется так, за короткое пребывание ее тела в гробе То есть через три дня она была воскрешена Господом и вознесена на небо. В чем же, дорогие братья и сестры, духовный смысл праздника? Чем он важен для нас? Почему Пресвятая Богородица умерла, как все обычные люди, хотя... Она была безгрешной, и Господь мог ее взять, как, например, пророка Илью, живой на небо сразу, с телом. Пресвятая Богородица прошла тот путь, который через мид к вечной жизни, который проходим, проходит каждый из нас, чтобы показать, что, в общем-то, те, кто стремится к Богу, не должен бояться смерти. Это всего лишь временный переход, переход от временной жизни к вечной. Ведь Господь упразднил смерть своим воскресением. Поэтому мы должны всей души стремиться к Богу и не бояться в свое время переступить порог, да, чтобы соединиться со Спасителем уже там, в вечной жизни. Ну, только для этого мы должны соблюдать Божьи заповеди, читать Евангелие, быть милосердными друг к другу. Я от души всех поздравляю с праздником Успения Божией Матери. Пусть... Благодать Господа нашего Иисуса Христа и ее причистными молитвами пребывает со всеми вами. Всего вам доброго! Ты моя Мать, Царица Небесная, Ты мой покров, Ты надежда моя, И если на сердце Больная и борь снова на помощь опять призывал.